Более тысячи человек пострадали в результате массовых беспорядков в Казахстане. Из них почти 400 госпитализированы, 67 в реанимации. Всю ночь в Алмате шли уличные бои, вечером власти начали антитеррористическую операцию. На улице выведены военные и бронетехники, местами слышна стрельба. В городе всю ночь орудовали мародеры, разграблено множество крупных магазинов и заведений. Президент Такаев обратился к ОДКБ с просьбой о помощи. Миротворцы уже приступили к работе. На РБК специальный выпуск новостей о ситуации в республике, что происходит, почему и как могут развиваться события дальше. Мы разбираемся вместе с очевидцами и экспертами в студии Марина Лаптева. Итак, передовые подразделения миротворцев ОДКБ из России приступили к работе в Казахстане, об этом сообщили в организации. И вот на кадрах этих видно, как в страну отправляют российскую часть контингента. Десантные подразделения в состав миротворческого контингента также вошли военные из Армении, Белоруссии, Таджикистана и Киргизии. Миротворческая операция в Казахстане может занять около месяца, считают в Комитете обороны Российской Госдумы. Там отметили, миротворцы возьмут под охрану стратегические объекты в Казахстане и помогут нейтрализовать зачинщиков беспорядков. В ДКБ входят армии. Белоруссия, Казахстан, Киргизия, Россия и Таджикистан. По договору о коллективной безопасности члены организации незамедлительно оказывают помощь государству, которое подверглось нападению внешних сил. Десятки участников беспорядков в Алмате убиты. Об этом сообщает Интерфакс со ссылкой на представителя полиции. Их личности устанавливают. По данным «Спутник Казахстан», в ходе столкновений в городе погибли 12 правоохранителей, более 350 ранены. Ночью митингующие хотели штурмом взять административные здания и отделение полиции. Сейчас антитеррористическая операция в городе продолжается. Людей через СМС попросили не выходить из дома. СМИ сообщают, ситуация сложная тем, что митингующие прикрываются мирными жителями, в том числе женщинами и детьми. Продолжает гореть мэрия города, также охвачена огнем здания, в котором расположены государственные телеканалы и ТРК «Мир». Сообщается, что митингующие захватили пожарную машину, движение транспорта по главным улицам открыто. Протестующие окружили две клинические больницы, как отмечает телеканал «Хабар-24», они не пропускают пациентов и медперсонал. Утром ожесточенная перестрелка завязалась на площади республики у здания мэрии. Oh, my God. Внутри города собрались около 200 вооруженных людей, сообщает спутник «Казахстан», чтобы разогнать их на место прибыли 50 единиц техники, бронетранспортеры и бронемашины. Также очевидцы сообщили о грузовиках с солдатами. Все они окружили площадь по периметру. Военные заставили мирных жителей отойти на безопасное расстояние, после чего началась стрельба. К 11 утра по местному времени силовики покинули площадь, а погромщики собираются там вновь, отмечают журналисты. Во время беспорядков в Алмате был нанесен огромный ущерб. Радикалы поджигали административные здания и машины, громили витрины магазинов и банкоматы. Мародеры разграбили сразу несколько крупнейших торговых центров. Последствия погромов устраняют и на территории аэропорта Алматы. Сейчас он освобожден от протестующих. Накануне президент Стакаев заявил, что террористические банды захватили пять самолетов. При проведении спецоперации погибли двое военнослужащих вооруженных сил Казахстана. Ночью у аэропорта собрались десятки человек в надежде покинуть страну, но не смогли. Аэропорт закрыт. И, как говорят пресс-службе, не возобновит работу в ближайшие часы. Несколько минут назад стало известно, что все рейсы из Москвы, в Валмату и Нур-Султан сегодня отменены. Во всем Казахстане перебои со связью и интернетом. Периодически недоступны сайты органов власти и СМИ. Накануне ближе к вечеру все восстановили. Но сегодня утром в Алмате связь снова пропала. Жители говорят, медленно грузятся сайты. Сложно позвонить. Входящие проходят через раз. И прямо сейчас у нас есть возможность узнать, что происходит непосредственно в Алмате. На прямой связи корреспондент спутник Казахстан Александр Мироглов. Александр, здравствуйте. Что сейчас происходит Добрый. в городе? Что вы видите? Добрый день. Ну, по сравнению со вчерашним днем в городе, конечно, гораздо тише. Вот с самого утра я сегодня был на площади республики. Там утром возле монумента независимости собралось порядка 200 протестующих. Утром они никаких особых действий не предпринимали, сидели грелись у костра. Неожиданно появились грузовики с солдатами, бронетехника. Как только они въехали на площадь, началась перестрелка. Правда, длилась она недолго, секунд 20, может 30. Потом перестрелка повторилась примерно минут через 20. Были слышны автоматные очереди. Вот. И а, после этого, а, где-то еще спустя 20 минут, военные прокинули а, территорию а, площади а, и выехали в неизвестном направлении. А, что касаемо протестующих, то буквально через 5-7 минут после того, как военные покинули площадь республики, они стали вновь собираться у монумента. На данный момент там насчитывается около... 150, тоже, же 200 человек. И у них пожарная машина, видимо, захваченная вчера во время беспорядков, которую они используют как громкоговоритель. Но пока никаких активных действий они не предпринимают. Действительно много магазинов разграблено, много торговых центров. Вынесено оттуда все, что можно было вынести. Инфраструктура очень сильно повреждена. Поломаны светофоры. Много светофоров. Потом... Выломаны скамейки, урны, брусчатка, из которой протестующие ночью делали баррикады. Вот как бы пока вся информация на данный момент. Александр, а часто происходят перестрелки сами? Нет, вы знаете, вот это был единственный момент, о котором я рассказывал, это было на площади республики, когда там появились военные. После этого перестрелок я не слышал. По-прежнему горит здание Акимата открытым пламенем, горит здание на площади, на площади Республики 13, где сидели у нас многие СМИ алматинские. Вот, тушить ну, практически некому. Вот я только сейчас увидел, три машины пожарных проехали как раз в ту сторону. Возможно, им сейчас удастся справиться с огнем. Выше Акимата в районе Алматинской резиденции президента, ну, Порядка 10 дней сгоревшей техники, где-то 5, 4-5, это пожарные машины. Александр, сообщается об, убив, об убитых. Это все-таки правоохранительные органы, представители правоохранительных орган и, органов или это протестующий? Кто это? Видели ли вы своими глазами этих людей? Нет, вот этого я своими глазами не видел, и поэтому здесь я ничего утверждать не могу. То есть вся информация о том... Сколько людей пострадало и было убито, мы тоже получаем по телефону от коллег и из официальных сообщений, которые дают государственные органы. А что говорят сами люди? Удалось ли с кем-то пообщаться? Соблюдается ли комендантский час? Я так понимаю, на улицах минимум людей сейчас находится. Комендантский час соблюдается. То есть до 7 во всяком случае, вот... Было довольно тихо, но практически вообще никого не было на улице. После семи стали постепенно появляться машины. Сейчас движение довольно оживленное. Конечно, не такое, как стандартный будний рабочий день, но тем не менее оживленное. Машин довольно много вот здесь в центре. Дороги открыты вдоль площади республики. Людей на улицах немного, действительно. Но тем не менее, все-таки есть кто-то где-то идет куда-то по своим делам, чтобы решить какие-то свои вопросы. Что удалось, с людьми удалось поговорить, большинство из них, конечно, говорят о том, что протесты протестами, но вандализм, мародерство, убийство, порча инфраструктуры, нападение на сотрудников правоохранительных органов, это, ну, это неприемлемо. Алмата не помнит таких случаев и ситуаций. Насколько я понимаю, с интернетом большие проблемы, телеканалы тоже работают с перебоем. Откуда вы получаете информацию, как все-таки удается общаться, только ли это телефонная связь? Удается общаться с коллегами и вот, ну, получать информацию только из телефонных, из телефонных разговоров, прямых телефонных разговоров. Мессенджеры, социальные сети, интернет, все это недоступно сейчас в Алмате. Откуда вы получаете информацию от властей о новых мерах, которые были введены? Как, как вас информируют? Вся информация у нас, конечно, приходит а, через а, телевидение, которое вот, единственное, что сейчас у нас, и то вчера на время отключали, но сейчас телевидение работает, и там официальные заявления а, президента страны Касамжамар Татакаева, и а, вот, все заявления, которые там делаются, в принципе, это единственная информация, в которой сейчас можно верить. Хотя бы более-менее понимать, что происходит. Потому что слухов ходит очень много, но верить всему это... Александр, вы говорили о том, что очень много магазинов разграблено. Все-таки какова ситуация сейчас с продуктами? Есть ли перебои в водоснабжении? Ну, не знаю, во всяком случае... Водоснабжение я перево... перебоев не видел. Большие магазины, да, они часть разграблены, часть закрыты просто. Но работают небольшие, маленькие магазинчики, их немного, но тем не менее работают. И у них там, в принципе, всю жизнь. Я видел сегодня, как даже хлеб подвозили в один из таких магазинов. Правда, его очень быстро разобрали, но продавец сказал, что сейчас еще привезут, подождите, еще привезут. Вот и как бы так как люди оценивают вот силы ОДКБ, что они говорят? Вы знаете, вот на эту тему пообщаться не удалось, особенно ни с кем, но все интересуются, действительно ли прибыла э, военная помощь. Вот. То есть мы располагаем, опять же, только той информацией, которая была озвучена официальными органами э, в Нурсултане, и, соответственно, вот все, что на данный момент мы знаем. Вы вчера были непосредственно в эпицентре происходящего. Как вы можете оценить настроение толпы? Были ли внутри координаторы? Как люди собирались? Как они общались между собой? Что друг другу говорили? Вы знаете, вот опять же, тут очень сложно сказать, потому что вот прямо чтобы конкретный один был организатор, да, вот который бы, возможно, он где-то есть, но на публике его никто не видел. А в толпе, то есть, были люди, которые шли и громили, все и, то есть, нападали на полицию. И было немало людей, которые просто стояли и наблюдали за тем, что происходило. Да, спасибо, Александр Мироглов был на связи только что. Это корреспондент Спутник Казахстан.